Аудитория. В эту субботу у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, очередные бойные ночи. На очереди у нас главный бой основного карда в легкой весовой категории между Клеем Гуида и Клаудио Пуалисом. И именно этот бой я постараюсь более-менее адекватно разобрать в этом видео. Но Клей Гуида, 40-летний боец из Штатов, провел в профессионалах 58 боев. 58 достаточно серьезное количество Из них победил он в 37 Это заслуженный ветеран UFC Так как в этом промоушене он провел 32 боя Отличается отличной выносливостью Хорошей борьбой и неплохой ударкой Ну относительно неплохой в свое время передрался практически со всеми бойцами своей весовой категории. Был в топе. Конечно, уже давно не тот возраст, чтобы думать о чемпионских регалиях. Карьера уже продолжительное довольно-таки время находится на спаде. Чередует победы с поражениями, где поражение как раз-таки будет побольше. Частенько стали его отправлять в нокдауны и в нокауты. Ну, можно еще добавить, конечно, тот факт, что Клей... Момент, блядь. Бои вытягивает в основном за счет кардио. Клаудио Пуалос, молодой 25-летний боец из Перу. В профессионалах провел 14 боев, 12 из которых победил. Пуалос довольно-таки неплохой боец, умеет работать на конвасе. Есть у него проблемы в ударке, но это достаточно стойкий боец, может держать удар, что показал бой с Филиппо Сильвой, в котором Клаудио вытянул почти проигранный бой именно с Абмишином. Не может похвастаться Пуала с хорошей оппозицией, конечно, в своем послужном списке. Соперник его, естественно, будет поопытнее, чем Клаудио, но на стороне перуанца будет мотивация, что, в принципе, немаловажный фактор в этом бою. У Клаудио в бою будет преимущество в антропометрии рук. Оно больше, вроде бы, на 5 сантиметров. Но я не думаю, что а, тут стоит брать во внимание эти показатели, так как... А, Встречаются два соперника Которые предпочитают побороться Повозиться в партере Ну обоих бойцов должно хватить Кардио на три раунда Ну Гуиды точно хватит Вероятно это будет один из тех боев Который в основном будет проходить именно на конвасе Да на бумаге у Клаудио Нет ни одного поражения с адмишинами Но Проблемы ему в основном доставляли хорошие ударники Ну а Клей Гуида Хоть и 40-летний боец, уже на спаде карьеры, но он является оппонентом, наверное, другого уровня, нежели предыдущая позиция Пуалоса. Ну и много боев закончил свою пользу досрочно именно с Абмишинами, но сам частенько попадался на такие же приемы, так что его достаточно... Много раз тоже досрочили с обменьшенными Я бы присмотрелся в этом бою на досрочку в партере Можно как вариант глянуть полный бой Но э, точный вариант я вам сейчас сказать не могу Так как на момент записи этого видео Естественно, букмерки, букмекеры не дали расширенный вариант коэффициентов Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал который закреплен в, Ссылка на который закреплена в первом комментарии под видео ну, ближе к бою я, конечно, выложу интересные, по крайней мере, для меня коэффициенты для ставок. Ну, а вы же подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Ну, интересно, конечно, пишите комментарии, интересно, конечно, посмотреть, что вы думаете. Но старайтесь писать комментарии более развернутые, а не там какой-то вариант и все, ставка и все. Ну, пишите свое мнение, когда более интересно почитать. Ну, а так все, давайте. Пока. До следующего видео.